Предыдущие предыдущих сериях <свес> <свес> а, что произошло, я не понимаю нахрен. Может быть, они взорвали здание полицейского участка? Да будь и проклятый, Радвейлер, мы тебя скоро поймаем нафиг. Проклятый, Ули, Радвейлеру, я найду вас. И что нам теперь делать? Надо же буну нас разозлить и забрали ключи в пульт управления портала. <свес> Короче, ребята, пошли в порталы и мы увидим того же при заклятых Они же со своими ребятами по имени Игорь Моря 66, Кабудиера, Твереро, Пацни, Паццы и парни. Я вас уничтожу, дураки. Короче, я тут тоже попал в портал Чинган. Ребята, прикиньте, я знал про такой портал и очень сильно люблю. Морево 66, к Игорь, кидайте кубик и мы будем играть в кубик -ру. Давай, курору будем дать перекурику с пацетом и даем чипенка. Давай! Давай! Это наш лупик-пупик, ацет, я Ну хорошо, пацет, я сыграю. А ты А вот и дом, грех 66к. Я нашел его дом со своими друзьями по имени Пацик и Пороро и Мария 66, Кальвуд и а вы меня покляшете идиот. История, данного момента Пацик решил придумать плана, чтобы отомстить за полицейскими дурачков, они считают что-то решают поставить ловушек пирогов, наставить собирались, и пока играли в кубик и рубикой. Короче, пацаны, мы пока играем кубик Рубик и всю ночь, когда мы будем придумать планы. Он сам решил придумать план. Пораро, может, завтра, а. Ну да Пораро завтра мы сделаем план. Пацаны, пора спать все, а полицейские завтра продолжат. <толкно> <толкно> пацаны, ты завтра будешь делать или что? Я <толкно> Я пойду спать. <толкно> Марио 66.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 Итак, план первой. Ааа, очень тихо, я сказал. Ротвеллерам должен нанести своего Молодец, пацан, ты нам рассказал, как найти маму Ротвеллера. Молодец, пацан, ты сказываешь, что ты делал план тогда. Очень красиво сказал. А-а.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 Они спасают Ольгу и сыню Ольги и маму Ротвейлера, но папа Ротвейлера упомянулся персонаж из КДС, но другое. Ага. Сядем полицейские мотоциклов и машины возьмем одну. Идемте. Погнали. Okay, <звы> <звы> <звы> <звы> Мы с вами решили спасти вас, но где же доктор Левси? Он должен вернуться к нам помощь, которой он дает оружие или корями. Да-да-да, мы верим, что хотим не беспокоиться, мы потом положим вас в грузовика и спрячетесь тут. Мы с Марио 66. Меня зовут Игорь, я родился в Чеченогане, очень долгие времена. Сейчас он придет, доктор Ливси. Здравствуйте, я доктор Ливси. А что сделал? Привет, доктор Ливси, Уйдай нам все оружие и здоровье, и мы тебя возьмем команду. Ты нам должен защищаться от полицейских. Какой хороший доктор Ливси, он лечит всем лекарем, врачи врач и добрый и смет такой забавный. Да ты прав, пороро он всегда делает это. Ну ладно, подался спасти. Нужны пушки. Ну ладно. Ну ладно. Эй, вы куда, нука, вернитесь, кто взорвал моё здание у полицейского участка зараза. Алло. Алло, прием, коржик. Ребята, прием, езжайте туда, же. преследуйте зафуры, а я буду стрелять придурков. Ок. Выезжаем уже. Собралась уже, давай начнай. Ох, я вас поймаю, придурки. Я и... Ну тебе конец, Ротвейлер. За то, что ты взорвал здание идиот. Да прикончи их компот, я карамелька круп. Зомби взять их. Сейчас погоди буду драться этих придурок. Я тебя побежду компотку накачу. Хочу хрень. Дерись со мной как мужики. Ай. А ты дурак что ли? Как ушатай он нафиг? Ты меня заплатишь за этот придурок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 Иди сюда, проклятый буди. Так мало урод. Ты на пенёк сел, должен был косердо. Все не бей, пожалуйста, -а я умираю. Раны у меня, блин. Два часа спустя. После этого доктор Ливси намазал Ротвейлеру раны ему с повязкой и крови за то, что она убивала в руку в плечо. И ведущий доктор Попов рассказывает он АКДС КДС персов. Как прошло время спора о гостях у моры О66 Кей, но чай пили с тортом и пирогом. Как вы провели время? Ольга вместе с иной отправились домой. И оба. Короче, ребята, для вас от души. До свидания! But a little to go